Здравствуйте. В сегодняшнем видео я сделаю небольшой обзор по кредитам, расскажу свое мнение о том, что у нас ждет в ближайшее время. Я, Иван Дмитрий Юрьевич, директор агентства недвижимости «Новая квартира», работаю с ипотекой 2004 года. Итак, в сентябре 2017 года два банка подняли ставки по ипотечным кредитам. На следующий день Центробанк России поднял ставку. Также в середине октября бывшая ЖКТ теперь это Дом.ру. Тоже разослал информацию о подъеме ставок 27 сентября. Теперь давайте немножко подробнее рассмотрим, сделаем анализ. Итак, Банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку. Она выросла на 0,25% и стала процентов. Что при этом важно, Центробанк России резко высил прогноз по инфляции. К концу 2019 года она может составить 5,5%. До этого у нас больше года была эйфория от снижения ставок по кредитам. И многие, кто хотел сделать финансирование, сделали. Без разницы. Потребовали ипотека, но многие люди смогли сильно снизить нагрузку на семейный бюджет. Например, в моей практике были случаи, когда 43 тысяч рублей, новый платеж стал 19 тысяч рублей в месяц. Я рассказывал об одном об этом в одном из предыдущих видео. Это когда мы сделали финансирование ипотеки и сразу включили туда два потребительских кредита. Как результат, если люди из последних сил платили по трем кредитам сразу, то тут они вздохнули. Таких примеров за год было много, зная людей, которые благодаря рефинансированию смогли в впервые с 2015 года поехать на море. Как видите, кто хотел, тот воспользовался, стал жить лучше. Для рефинансирования нужно было собрать документы и сделать это. Если не могли сделать это сами, обратиться к риэлтору, который знает, как сделать это быстро и выгодно. Они плакают, что кризис все плохо. Недавно попались данные, что доля рефинансирования общей доли выданных кредитов вставляет примерно 12-13%. Это, знаете, достаточно большие деньги. Теперь, похоже, там скоро будет конец. В частных разговорах с банкирами я слышал цифру 1% поднятия ипотеки до нового года 2019 года. Хотели взять тех, кто брал кредиты по 12-14%, им выгодно будет все равно делать финансирование. Прогнозы дело неблагодарные. Но если не взяли ипотеку или не успели сделать финансирование, советую не тянуть, чтобы потом не завидовать тем, кто успел взять по низкой ставке. Если вы находитесь в Саратове или Саратовской области, то можете записаться к нам на бесплатную консультацию по ипотеке или рефинансированию по телефону 8 845 2 44 76 62 или по WhatsApp или Viber они будут указаны под видео и получить решение своих вопросов. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и поставьте лайк. А также, если вам будет интересно получать новые видео у меня на канале, поставьте на колокольчик справа, нажмите на него. Вот. Спасибо, до свидания.